В этом году у них недобор игрушек. Интересно, почему? Кто-нибудь помогите! И чтобы вы больше не совершали преступления в моем районе! И во всем Нью-Йорке, кстати, тоже. Ладно, какой у нас план? У семьи Пина есть мастерская в центре. Раньше она всегда там работала. Возможно, и сейчас работает. А не проще будет просто позвонить ей и поболтать? Это вряд ли, Чел. Когда я увидел ее на мосту, понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя. Делай, что считаешь нужным. И держи в курсе. Говорят, у вас проблемы с пожертвованиями. Привет, Паук, я Сэм. В общем, по моим данным, пропали сотни две игрушек. Думаешь, их украли? Не знаю. Смотри, по бумагам у нас сегодня два грузовика, а GPS-сигнал почему-то идет от трех. Странно, да? Похоже, один из них самозванец. Но как нам узнать, который? Может, стоит проверить их номера и так вычислить чужака? Да, это я могу. Ганке, по городу разъезжает поддельный грузовик Пира. Ты не поможешь? Сними номерные знаки на камеру в своем костюме. Я прогоню их по базе угнанных автомобилей. Попробуй вон тот фургон. Сработало! Я выяснил местоположение грузовиков из Пира и отправил тебе. Сфоткай номера, я пробью их все по базе. Ганки, ты супер! Жди фотки. Я должен вернуть детям подарки Вот ведь Настоящая разведственская беготня Вот один Я должен щелкнуть номер Теперь момент истины. Есть! Давай за фургоном! Слушай, я просто говорю, что не надо выставлять меня идиотом перед жопом. Надо? Он же гладкий. Блин, ну дети же так ждут их! Мне в детстве не дарили ни черта, и я вырос. Нормально. Да уж. Они крадут игрушки на продажу А заведует всем Ник и Джо Как мне его вычислить? Если сфоткаешь лица Я скормлю их в программе распознавания личности Она их найдет Ладно, использую маскировку Чтобы подобраться поближе совпадений. Минутку. Это чист. Ну а фотка классная. Ха. Отлично. Прогоняю по базе полиция. Вот, это он. Давай за ним. Собрались. Накроешь всех разом. Клиже к телу! Товар огонь. Не Каждая стоит как две прошлогодних фигурки Человека-паука! Но мне нравится твое лицо! я готов игрушки у детей? Хотите подняться повыше в моем списке врагов? Сейчас его войну! По-вашему это называется Дух А уже! Нет ничего важнее денег! Я тебя! Я, между прочим, приносил клятву, так что могу говорить. -за него. Осталось проверить грузовик и убедиться, что игрушки там. Все, я забираю игрушки и иду домой! Тебе! Нашел игрушки. Посылаю тебе координаты. Они в доках, там все в целости и сохранности. О, я рад это слышать. Уже лечу на всех порах. Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Сотни детей могли остаться без Рождества. Я разберусь с игрушками. Рад был помочь, Сэм. Счастливого тебе Рождества. Мой щекокон застрял на стене, надо помочь ему спуститься. Спасибо за транспорт. Я его не Беру на себя. Атакую такой Тебе конец, человек пау. Он ранен. распродажи – это ерунда, потом скидки будут еще больше. Итак, друзья мои, в нашем городе опять ЧП. Взрывы, обрушение моста, стрельба посреди часочки. Счастье обошлось пульса. Но всегда так вести нам не будет. Что если атака случилась бы. Несколько днями позже Во время так называемой бури столетия О которой нам все время Талтычат по пятичасовым новостям Сразу начался бы настоящий бедлам. Нам есть кого обвинить в этом Включая и бандитов из подполья Но все-таки я бы не выполнил свой долг Не заметя, что подполье В общем, всего лишь ограбило грузовик А потом явился мелкий в Человека-паука И попытался разобраться во всем самостоятельно что же случилось потом? Он все испортил! Этот паренек хочет быть Человеком-пауком! Что ж, у него отлично получается! Вы, кстати, заметили, что первого Человека-паука сейчас не видно! Мне кажется, я знаю приключение! Мы танцуем. Потанцуем паучка. Жалкий паучишка! окон застрял на стене надо помочь ему спуститься похоже это тот самый мойщи человек паук слава богу ты здесь Мою платформу закоротила. Я застрял. Я могу спустить тебя вниз. Ну или включить платформу. Э, лучше включить платформу. Будто кто-то специально человеку! отключил электричество. Мы же еще ничего не взяли! Выбора нет, Давай! Э -э -э! Он мой! Дача, клоу! Только попробуй меня вырубить! Так, осталось лишь подключить провода и готово. Так. Наверное, выбила пробки на том конце. Надо проследить, куда ведет провод, и включить заново. Держитесь, сэр! Я сейчас вас подниму! Генератор! Отлично! А, сработать. Осталось включить пробки. Кажется, напряжение появилось. Все будет свет. Ладно. Ты спас меня! Господи, даже не знаю, как отблагодарить. Да ладно, ничего такого. Слушать каналы связи экстренных служб, надо разобраться. Подарков. Ну или что-то менее банальное. Рад был помочь. Пожар-то не шуточный. Человек-паук. Слава Богу. Что-то мешает работе каналов связи. Не можем связаться с пожарными. Там никого больше нет? Нет. Но если не потушить пожар, огонь перекинется на соседний здание. Слышишь? Только шум. Я смогу найти источник. Не волнуйтесь, я налажу вам связь. Чем быстрее я найду источник, тем скорее едут пожарные. паутины, такой огонь и Источник радиопомех совсем рядом. Огонь отлично взялся, и эфир все еще забит. Хорошо, что мы обесточили вышку. Страховая заплатит, только если все здание сгорит. Связь не должна работать до конца пожара. Глушить переговоры ради страховки? Еще чего? Ты здание вообще видел? Оно будто из спичек сделано. Серьезно. Оно такое старое, что там у проводки трепичная оплетка. Не о чем волноваться. Достало тут прохлаждаться. Да! Тут какие-то люди пытаются сжечь здание ради страховых выплат, поэтому у вас нет связи. Шутишь? Они подвергают людей опасности. Да. Что там с пожаром? Пламя скоро перекинется на соседнее здание, а я все не могу связаться с пожарными. Скоро все будет нормально. Держитесь там, я сообщу. Уже близко. Стой. Сигнал становится сильнее. А Что ты сделал? Почему чуть что сразу я виноват, а? Я тебя чем-то обидел? Некогда их слушать. Нужно восстановить сигнал. Деньги, считай, уже у нас. И я их отдам, чтобы заплатить за свою страховку. Какая ирония. Ненавижу безделье. Только и думаешь, что вся жизнь прошла в Что это? Вот банкиры. Вот реальные лохотронщики. А, парни! Я нашел паутину! Праздники – это хорошо. Плохов много. Тут где-то где шарится Человек-паук. Эй, прикрой-ка меня, лады? Вижу его! врубить питание а! ну вот кажется порядок надо вернуться и удостовериться что связь в порядке эй ну как теперь связь сигнал громкий и четкий уже связался с диспетчером пожарной машина на подходе Как раз успели потушить огонь. Я точно поставлю приложение 5 звезд. Рад был помочь. И другим расскажите, чем больше пользователей, тем безопаснее будет в городе. Я всем о нем расскажу. Спасибо тебе, человек, паук. Роксон хочет разгромить весь район. Котик потерялся в огромном городе. Я спасу тебя. Человек-паук! Брать живым! Воздух один! Работаем по цели! Приготовить транспорт для схода! Послушайте, а если вы меня не поймаете? Что-нибудь об этой крайне опасной группировке, я буду очень благодарна. А пока берегите себя и помните, душевное здоровье также важно, как и физическое. До свидания. Есть у меня парочка идей. Подполье есть лицензия на рекламу. Ищу сигнал. Засек сигнал. Пора туда. Засветить свою эмблему на рекламном щите. Сильный ход. Подполье. Реклама не врет. Друзья, сегодня мне придется побыть недовольным родителем. И не за жарда. Он в то веки хорошо работает. Нет, я недоволен, потому что опять некоторые из вас позволили убедить себя, что это нормально, когда абсолютный незнакомец без какого-либо законного права бегает по округе в маскарадном костюме и изображает из себя спасителя. И вновь это ужасное запут... Это мой кот. Выбежал, пока я ходил за почтой. Вот его любимый рюкзак. Если найдешь его, он заползет туда. Что за фишка с котами и рюкзаками? А есть у вас что-то с его запахом? А это его любимая игрушка. Мило. Просканируем. Ага, есть след. Держитесь, Вектор возвращается. на тех школьных автобусах. Шустрый малыш. Это что ли... Да, дохлая крыса. 1-0 в пользу Вектора. Но я на верном пути. Ушел под автобус. В канализацию. Нет уж, спасибо. Пойду по верху. Надеюсь, хозяина Вектора не смутит там бред крысы я... крыса. Вот. След идет вверх. Вот здесь он и вылез. В канализацию можно не лезть. Я потом костюм не отстирал. Ошейник Вектора. Еще Почти на месте. Рыбак, рыбака! Вектор очень смелый. А. Ушел под вентиляцию. Придется поползать. Вектор! Держись, дружище! Я иду! Шел. Заставил ты меня побегать, малыш. У -у -у, Вектор, теперь ты действительно пахнешь Нью-Йорком. Ух! Пора домой. Вот. Спасибо. Ну и запах. Все, Вектор, быть тебе полностью мытым. Хороший котик. Пошли там. Вонючий, но очень классный. соседям новый запрос приложение пишет что для меня есть подарок надо забрать поскорее Посмотрим. беседовать с Саймоном Кригером, главой отдела разработки Роксон Энерджи. Я в этом очень пожалею! Ты заплатишь за свои флокусы! Не лезьте свое дело, собля! Вот пауки стали, не видим, никуда не вламывались ясно да неплохо прозвучало Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Хочу привлекать внимание. Может, найду незапертое окно? Ну-ка... Университетский тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Кто-то не выключил свет. Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг. Но на фото Фина. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. Какие-то лекарства? ГМКСФ Обычно им лечат заболевания костного мозга Но у кого? Я не помню тут этой кладки Понимаю убежище. Рик везде их с собой брал. Как они тут оказались? Видеозапись полгода назад. Пришла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в нуформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня. Раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя. Дать им так извратить мою работу. Ладно, сперва займемся ядром, потом сотрём все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. и проекту Крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк. Готова. Тут вторая запись. Проклятие. Не загрузилось. Телефон что ли накрылся? Волю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Они пытались закрыть проект разработки Ну-Форма, но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон, если получится. Ладно, пока. Давай. Давай. Он здесь! Не дайте ему уйти! Он исчез? И да, может? Мое исчезновение не слабо их напугало. Нельзя нападать, пока не успокоятся. А там испугался! Не пускай паука к компьютеру! Дима сработала беззвучная сигнализация. Не поможете! Паук! Мне? Против нас у тебя нет шансов! Нет, нет. Нет! Новые гости пожаловали. сигнализация. Пожаловали. Ну что же есть? На, как валит! отвалит. -а -а. Привезло тебе. Прости. Лори, прием. А -а -а. Черт, кто-нибудь, проверьте ее, пост. Если есть боба, где-то здесь спрячется человек-паук! Если найду телефон Фины, может пойму, что случилось с Риком, и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Позвоню Ганке. Скажу ему. Привет! Нашел чего в мастерской Фины? Да. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Ну, ничего себе. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. И похоже, Нуформ его как-то отравил. А Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Финна и ее брат хотели остановить разработку реактора, свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока что. Финна все записывала на свой телефон, но она потеряла его в лаборатории. Я хочу найти его. Хорошо, я на связи. Если что, звони. Ладно.